Что нужно сделать, чтобы девушки сами с тобой знакомились? Я сделаю это видео более реальным, без всяких тупорылых советов типа вешай аксессуары, купи себе хорошую машину, э, там, блядь, не знаю, подмигни девушки. Давай с тобой поговорим на более реальные темы и разберемся, что тебе, в принципе, светит с таким запросом. Значит смотри, у тебя есть два варианта, либо ты прокачиваешь свое внутреннее состояние и внешность, я чуть позже расскажу, что тебе даст это, либо ты становишься какой-то известной личностью, не знаю, рэпером, блогером, актером и так далее. Ну понятно, что более реально нам и быстрее прокачать себя, чем ну, стать кем-то, да, чтобы получить девчонок но ну, девчонок получить гораздо проще чем ты думаешь для этого не нужно становиться очень крутым или зарабатывать много денег значит я тебе еще приведу пару примеров чтобы ты немножко как бы твои иллюзии рассеялись да и ты понимал как все выглядит на самом деле для примера вот смотри допустим ты там насмотрелся начитался советов по, что тебе делать как выглядеть как себя вести и так далее вот идешь по улице ты видишь классный девчонок и ну, они просто так не будут тебе подходить они будут смотреть на тебя и думать прикольный уверенный классно выглядит все круто вот бы подошел ко мне и сама не подойдет то есть ну, может, там, не знаю, из 500 девушек одна к тебе и подойдет. Конечно, зависит от того, как ты выглядишь, да. Может, ты красавчик и попадаешь под типаж многих девушек. И они будут, да, себя преодолевать, как-то подходить. Но реальность такова, что, ты, что девчонка тебя видит. Она никогда не знакомилась сама с мужчиной. И переступить через свой страх и подойти, и начать с тобой знакомиться для нее будет очень тяжело. Если ты сам, вот девчонка, смотри, она одевается, красится, готовится, идет звезда по улице. Ты ее видишь, думаешь, охренеть, какая классная девчонка. Она хочет, чтобы к ней подошли знакомиться. А ты, блядь, вбиваешь в интернете, как сделать так, чтобы девчонки сами знакомились. Ну, ты сам боишься подходить. Что уже говорить про девчонок? Понимаешь? Поэтому а, тебе а, можно... Сделать следующее, прокачать свое внутреннее состояние, то есть стать более уверенным и хорошо одеваться, не надо там, не обязательно какие-то аксессуары, которые будут цеплять взгляд и так далее, просто ты круто одеваешься, не знаю, зимой там пальто, туфли, брюки, летом лофер. ну в общем по классике, как-то аккуратно, четко, круто одеваешься, да. Одежда по размеру не самая дешевая, нирваная, чистая. То есть ты выглядишь опрятно. И так, чтобы это соответствовало твоему, не знаю, возрасту, статусу и так далее. И с помощью этого ты можешь а, помочь девушке стать инициатором вашего знакомства. То есть ты, а, девчонка, можешь сделать следующее. Допустим, ей нужно прикурить... Либо ей нужно что-то узнать, что-то спросить, как-то помочь. Из всех людей в моменте она выберет тебя, потому что она будет видеть, что он ну, достаточно уверен в себе. Это видно по его лицу, и видно по его языку тела. Он хорошо одет. Да, я хочу попросить именно у него. И она подойдет и начнет с тобой общаться. Далее тебе не нужно ждать, что она скажет «давай познакомимся». Тебе нужно подхватить инициативу и а, вывести это все на полноценное знакомство. Вот максимум, который ты можешь ожидать. Но здесь, конечно, есть один нюанс по поводу уверенности. Я сказал, что нужно прокачать свою уверенность, но если ты боишься подходить к девушке, и у тебя запрос на то, как делать, что делать, чтобы девушки сами подходили, то, ну, естественно, ты не уверен в себе. Как ты можешь быть достаточно уверенным, если ты боишься подойти к девчонке. То есть тебе надо самому начинать подходить, чтобы прокачать уверенность. И тогда девчонки сами будут к тебе тянуться. Понимаешь, тебе нужно разорвать этот замкнутый круг. Девчонки, мужчины, которым подходят девушки, знакомиться, у них много женщин, не потому что они к ним подходят, знакомиться, а потому что они сами берут и подходят и женщины это чувствуют и поэтому хотят общаться с этими мужчинами но ну, максимум тебе может повести, если ты реально по типажу подходишь то есть ко мне на улице не так часто девчонки подходят знакомиться такое бывает но крайне редко я например не считаю себя э, супер красавчиком я просто иду хорошо одет я достаточно уверен в себе то есть они это чувствуют они это видят многие девчонки смотрят они хотят чтобы я подошел но сами они побаиваются могут подойти какой-то комплимент сказать и все на этом как бы заканчивается и девчонка уходит либо я могу это подхватить и развернуть в полноценное знакомство как я тебе и говорил поэтому ну, я тебе прям советую не заморачиваться на том, чтобы девушки сами к тебе подходили, знакомились и так далее. Начни думать в ту сторону, как тебе прокачать себя, чтобы начать знакомиться. И тогда девчонки будут обращать больше на тебя внимания. Понимаешь? То есть, ну, ты не можешь быть вполне... Ты не можешь быть достаточно уверенным для, для того, чтобы девчонки сами подходили, если ты сам боишься знакомиться. Ну, то есть понимаешь, этот круг нужно разорвать, поэтому начинай подходить, знакомиться.